<служда> О, а, <всё>. все. <связь> я представляю общественную я... организацию Петербурга, я являюсь членом совета этой и одновременно координатором Спасибо. и координатором Адмиралтийского района по району в общественной Петербурга. Значит, прежде чем спланировать данную тему доклада, я э, как бы, от, откуда, откуда такая тема взялась. Изначально э, мы пытались как бы разобраться с огромной текучкой кадров среди членов Собирательной комиссии, которая вот как раз у нас в последнее время достигает за три года, прошедшие с момента формирования, практически 50%. То есть как это получается, почему такое количество, как это технически делается. И я вначале думала об этом, как поговорить, но э, на основании изучения этого вопроса я как, поняла, что ситуация несколько глуже. И поэтому тема отобравлена, э, так нужен ли регламент, нужна ли, нужна ли инструкция отдела производства выехать. Потому что, мне кажется, это один из способов изменить такую ситуацию. Значит, прежде чем. Э, сказать основные положения. я бы хотела задать несколько вопросов чтобы понять как себя присутствующие представляют некоторые моменты работы уик тут есть несколько компетентных людей точно а может быть и все компетентны полностью в этом вопросе например первый вопрос должно ли проводиться заседание уик по принятию финансового отчета кто-нибудь может сказать что-нибудь ну, ну, здесь ну, есть представители Санкт-Петербургской избирательной комиссии, здесь есть представители аппарата, представители Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Должно ли за проводиться такое заседание? Думаю, что да. А, Спасибо. Есть какие-то еще ответы? По финансовому отчету законодательство о выборах никаким образом не регулируется. даже итоговый финансовый отчет избирательной комиссии, организующий выбор. В связи с чем этот вопрос риторический. Он может проводиться, нет, а может не проводиться, нет, это не нет, будет незаконно. Я не Спасибо. согласна. Я с этим не согласна. Я понимаю. Есть ли какие-то еще мнения? У меня мнения есть. У да. да? комиссии это коллегиальный орган, Коллеги. поэтому все, что исходит от имени комиссии, да, безусловно, должно быть каким-то образом. Спасибо. Обсуждено и ну, в таком случае доверенности комиссии тоже должно быть указано идеальное голосование. Я доверенно. задала вопрос только о финансовом Или заходили ли такое заседание? Все юридические действия комиссии, которые имеют юридическое значение, ввиду того, что, коллега правильно сказал, избирательная комиссия это коллегиальный орган, то для кандидата, например, это имеет колоссальное значение. Спасибо. Вот. Ну, мы видим, что некоторые знания по этому вопросу имеются. Второй вопрос. Банальный. Набирация решений УИК. Как она ведется? Что вы видите? Ну, у УИК есть ряд решений, которые они принимают в течение избирательной кампании. Как она ведется? С единицей, с двойки, с тройки, с точками, без точек? В соответствии с инструкцией по делу по изгрузку, да. которая избирательной комиссии субъекта. Ага. Спасибо. Какие-то еще мнения? Спасибо. И последний вопрос, это вот помимо протоколов итоговых, Избирательная да, участковая избирательная комиссия производит решения, различные да, протоколы заседаний, которые напрямую не имеют отношения к тому протоколу, то есть не подсчет, а вот деятельность этого коллегиального органа. Можно ли узнать, где хранится эта документация после окончания выборов? В архиве. Там должна быть номер 2, где участковые избирания? У секретаря, есть. пожалуйста, еще какие-то мнения? Нет, вся документация сдается в архиве. При или да. я, я имею в виду не те, которые ведут а именно дает. список жалоб, это я купил, ну, жалобы да, и, это и это все, что честный. связано с голосованием, без вопросов. Я говорю другие документы. Поскольку участковая комиссия сейчас постоянно действующая, да, да. то должны документы храниться в участковой комиссии, а не в ТИКе, а не где-нибудь еще. Помещения участковых комиссий как мы знаем, с вами нет, поэтому вопрос интересный. Вот, это вот три вопроса, которые я хотела вначале поставить, чтобы понять глубину непонимания и отсутствие единого мнения на эту тему. И я хотела передать еще один листочек. Я прошу попытаться ну, предположить, что это. Этот документ, произведенный одной из участковых комиссий Петербурга во время. Я отрезала название, мне интересно, что вы скажете по поводу его содержания. Значит, теперь это было такое краткое выступление. Теперь почему же, мне кажется, что необходимы эти документы, регламент ОИК и инструкция по производства. Не СБИК, а именно ОИК. Если мы сравним разных комиссий разного статуса, ЦИК, СПБИК, ТИК и УИК, то выясняется, что законодательно и по другим параметрам они значительно различаются. Ну, например, есть закон о сахартегуской избирательной комиссии, есть закон о ТИПах, законах, законах о УИКе нету. Статус. Нам известно, что ЦИК государственный орган, СПБИК государственный орган. Тип государственного Какой статус у как не знает никто. Я вам гарантирую. Государственный, общественный, НКО – это орган без статуса. Дальше. Количественный состав. Если мы точно знаем, что в ЦИКе 15 человек, в СПУИКе 14, в ЦИКе 10, то количество членов КУИК в некоторой степени зависит от числа избирателей, но вообще плавает может меняться. Дальше. Порядок формирования. Если мы все знаем про э, смену состава ЦИК СПБИК, ТИК, это все объявляется публично. Все знают, что вот вакансия освободилась. Э, пожалуйста, конкурс, какие-то сроки, все это, то что происходит при э, выходе из резерва состава УИК. А также обратно мы узнаем только постфактум, когда СПБИК любезно размещает на своем сайте уже принятое решение. До того, как решение об изменении состава УИК принято, никто не информируется о том, что председатель ушел, например, или ушел член УИК. Никто не знает, что там происходит. Это все делается вот так вот, в темном. Только сообщается постфактом. Дальше, значит, регламенты у ЦИКа есть. У СПБК есть, у ТИКа есть, у УИКа нет в Санкт-Петербурге. Инструкция по деловых производства – та же самая схема. У всех опубликованные, кроме ТИКа, но они, ну, они существуют, у УИКа такого документа нет. Значит, финансовая отчетность. Мы видим решение о смете, мы видим хоть вырезанное, хоть какое-то решение о расходовании средств. В случае УИКа не только не видят этого избирателя, практически в процентов случаев, ну там что прийти, не видят этого и члены избирательной комиссии самого. Они не видят этих документов, в принципе. Таким образом, получается, что УИК в этой вот системе избирательных комиссий оказывается самым нерегументированным органом. Единственное, что прописано в 67-м ФЗ, это порядок деятельности. В день голосования и какие-то основы проведения заседаний. Все остальное отдано на отступ фантазии, привычкам, обычаям, которые сложились в данном субъекте федерации, в данном, в данном районе, они все тоже различаются. Значит, Теперь для чего, значит, если говорить про другие регионы, то, например, я вчера на вчера просто бегом посмотрела. Значит, например, в каких регионах регламент вы В Томской, Ивановской области, в Алтайском крае, в Чубашии, в Татарстане, в Тверской области, в Ярославской области и даже в в Ялском районе на сайте выпишена примерно регламент Соответственно, инструкция по делу производства, да? Сейчас, я отлилась, чуть -чуть. Значит, зачем, что это за документ и почему его нужно, мне кажется, все-таки в Санкт-Петербурге использовать. Во всех регламентах, в том числе в примерном, которые выложены на сайте ЦИК. Сказано, что он должен приниматься на первом заседании УИК, это пятилетние органы, да? то есть эти люди, которые собираются вместе, они должны договориться, как они взаимодействуют, в какой порядок заседаний, как их оповещают, это не прописано в 67-м ФСЗ, в 67-м общие общие вещи. Какими законами они руководствуются? Ведь на первом заседании никому же не сообщают про 67-е ФСЗ и про остальные вещи, говорят, «все, вы вот члены УИК, да? вот у нас зампредседатель, вот у нас секретарь, все, спасибо, все свободны». Значит, о чем еще стоило бы договариваться и какой документ принимать? Значит, как осуществляется финансирование, да? Какое, какие заседания должны быть обязательно, вот в том числе то самое по, финанс... по приему финансового отчета? Должно быть должно Наверняка я услышу вещь, такие выражения, что у нас есть рабочий вопрос, который во многом. Разъясняет это ситуацию, но это совершенно разный статус. Рабочий блокнот, он является рекомендательным документом. И насколько мне кажется, я могу ошибаться, но, по-моему, Санкт-Петербургская комиссия даже не принимала решения о рабочем блокноте. Она его создала, но решения его статусе я не видела. То есть это такой как бы общие рекомендации, которые можно выполнять и которые можно не выполнять. Если же регламент УИК принимается на первом заседании, то он становится документом, который ну, в мере, замещает закон о э, высшестоящих комиссиях, ну, который принят для высшестоящих комиссий. А это такой маленький закон для маленькой вот, субкомиссии. Э, теперь про инструкцию. Время? Это вопрос? А, понял. Значит, э, Теперь по поводу инструкции. Значит, что в ней хорошо бы, чтобы было. Значит, опять же, вот я на сайте от Женекидзевской я прочитал прекрасную презентацию о делопроизводстве БУИК. Что бывают входящие документы, исходящие, очень короткие, там, не знаю, 20 слайдов, внутренние документы, и там добавлено название Жизненный цикл документа там все прописано как, что двигается и в том числе и блокнот который у нас отсутствует по в принципе и вот как раз возвращаясь к тому что мне вернули ваше предположение что это есть регистрация на заседании комиссии Журнальщика, от этого журнальчика. регистрации расписывается для член, а этот типа журнальчика его навести, чтобы увидеть, сколько заседаний. Ну, в общем, да, вы, вы вполне mm -hmm. э, в попали э, mm -hmm. самая. Называется этот документ mm -hmm. учет посещения заседаний Петковой избирательной комиссии. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Ну, э, опять же, форма его никак не аргументирована. Значит, каждый как умеет, отвечает кристиками присутствующих. Это удобно, если только начинали правильные действия, как у нас уже было, более чем 30 Я поняла. Чисто наглядный документ, чисто для себя. Согласна, для себя, без вопросов. Значит, просто он суткой был представлен как э, аргументация присутствия людей. Здесь регистрация по рекламе ТОПТИК прикладывается к протоколу решения, подшивается каждому, если судебное начинаем в то они все с подписями, жирами. Ну, Он вот э, это, это я вам говорю, как это реализуется в жизни, в УИБе, да. Значит, э, про инструкцию по делу производства мы поняли, да, что вот это как бы цикл всех документов, и совершенно не обязательно её писать на 48 листах, можно написать понятно и кратко, и мне кажется, что это было бы очень полезно. Ну и, э, завершая свое выступление, хочу сказать, что, э, наверное, в той школе, в том металлическом кабинете, который будет не блестяще работать в ближайшие годы, может быть, э, организаторы обучения учтут Необходимость обучения и э, регламент, основам регламента, основам и, Может быть, Санкт-Петербургская комиссия, наконец, э, так же, как и многие субъектовые комиссии, задумается о необходимости регламентирования работы УИК того самого органа, который напрямую общается с избирателями. Все остальные комиссии избирателя в глаза не видят, только если он жалуется. А у их видят всех избирателей, и им бы за было легче, если бы было понятно, в каких рамках они работают, какой минимум они должны сделать. В противном случае все идет как попало, проводим заседания, не проводим, делаем так, делаем всех. И это приводит к жуткому разнообразию, которое мне кажется не идет на пользу избирательному процессу. У меня все. Спасибо. Кто-нибудь хочет высказать свое мнение? И ваше мнение полностью совпадает с мнением докладчика. Вот, уточните, вы по поводу регламента считаете все-таки его обязательным? Я, я говорю, что если УИИ сама принимает свой регламент, то для нее, естественно, это, он носит уже не рекомендательный, а обязательный характер. Он обязывает председателя вовремя оповещать за заседание тем способом, который там прописано. Он обязывает провести столько то заседаний, и если люди приняли вместе этот регламент, то они в курсе, что, что они вообще должны делать. Обычно а они не очень в курсе. Вместе, немножечко, если аналогии провести, да, да. Э, с нашим законодательством, собрать, в том числе и закон о выборах, как мы принимаем, по регламенту, в котором есть снос, что нарушение этого регламента может быть признано несущественным. И когда вбрасывают такой документ с голоса, и и принимает, и в соответствии с таким регламентом он становится иллюзорным, бессмысленным. Есть такие моменты, когда все регламентировать, может быть, и не стоит, а принимать решения коллегиальных органам в зависимости от той ситуации, которая возникла. И в регламенте всего написать нельзя. Вот, может быть, все-таки стоит такую диспозицию? Мне кажется, что в регламенте должно быть написано обязательно минимум, а не каждый шаг. Обязательный минимум, мимо которого нельзя пройти. Все, что понятно, что ситуации для участковой избирательной комиссии совершенно разные и приходится принимать решения по разным поводам в разных ситуациях. Но обязательный минимум, ну вот, например, тоже заседание о финансовом отчете. Это, мне кажется, я считаю, это обязательный минимум. Заседание перед началом дежурства. Обязательный минимум. Ну и так далее. То есть есть такие рекордные точки, которые миновать нельзя. Желание зарегламентировать каждый шаг Невозможно. <SM aime> И это нереально. Минимум. Дальше, пожалуйста. Олег, Олег, вот он говорит, провокационно намекнул на то, что любой не высказавшийся соглашается в позиции доказчик, придется говорить. Галина Петровна совершенно, наверное, заметил, что усковая избирательной комиссии является постоянно действующей, но при этом, в отличие от ЦИК, Петр Петербургской избирательной комиссии, является именно модульным не является государственным органом или муниципальным органом, но статус ее не определен. Но нужно все-таки учитывать определенные особенности деятельности и статус юнической пенсии. У нее есть один признак, который, в принципе, характеризует ее как постоянно действующую. Это то, что состав фиксируется на 5 лет. Это единственная такая юридическая характеристика, которая позволяет ее вообще определить. Там есть еще. При этом, фактически, деятельность свою избирательная комиссия, участковая, постоянно не осуществляет. Она свою деятельность активно осуществляет и вообще собирается вот на первое заседание, да? а затем вот только в период избирательных конфликтов. Она не является получателем бюджетных средств, в смысле, бюджетного кодекса, у нее нет счетов значительных, она не имеет юридической личности. Если мы э, пришли бы к выводу о том, что им бы сделать государственным или муниципальным орган, тогда э, председатель юридическому избирательной комиссии должен был бы стать лицом завещающим государственную или муниципальную должность. У нас хотя бы даже в отношении к 30 киков, многие бы сказали, что это не Чтобы было у нас государственные и муниципальные должности, заняли бы две тысячи председателей у то есть фактически деятельность избирательной комиссии, которая вот, как физически осуществляется, вмещается в период избирательной кампании. А именно в период избирательной кампании ее действия зарегламентированы очень четко, потому что все те, кто знаком с избирательным законодательством, знают, что mm -hmm. избирательное законодательство по структуре норм очень инструктивно, императивно, инструктивно, оно буквально регламентирует каждый шаг. Вот кто Говорим о подсчете голосов, если членов может держать рукав письменное предотвращение, а кто не может? Какая процедура осуществляется в первую очередь, какая во вторую, какая в третью и так далее. То есть, конечно, определенные пробелы, о которых такой человек сказал, существуют, но говорить о том, что это такая правовая дыра, я бы не знал. Я могу ответить за э дело. -э например, э в регламенте, не помню, в какой-то дикорославской области написано, что порядок проведения заседаний в межвыборный, в межвыборный период ноль, за исключением э, кадровых вопросов. То есть люди понимают, что в межвыборный период заседаний нет, в кадр, э, если кто-то меняется. У нас, к сожалению, кадровые вопросы в УЕК зачастую решаются за пределами заседаний, приходит приходят на выбор у нас много заместитель, как интересно. <связывая> <связывая> а, ну, у нас много, много, много а, нет, ну, так, можно, Значит, того, Что касается пятилетнего срока. И ваше утверждение, ваше утверждение о том, что э, все заруженное доказательство не совсем верно, потому что порядок подсчета, безусловно, прописан очень хорошо. А э, все, что касается именно организации работы УИК, написано обзорно. Э, нету, например, порядка оповещения. Какой хороший, так и оповещай. И, соответственно, э, зачастую э, представители УИК просто игнорируют эту необходимость. Э, и так далее. Есть какие Не помню, помню. Потому, что потому что я обовещаю да? других членов участковой комиссии. Да? А как они полностью считают? Что... Протокол подписан. Ну, это а большинство, большинство есть, а да, не а большинство. большинство. Я да. нужна дополнение, пожалуйста. Вот, например, я была бы в муниципальном образовании, да? Во-первых, чтобы мне быть, как говорится, представителем от какой-то партии с решающим голосом, это заранее в определенные месяцы и часы идут в партию письмой. И я это письмо с документами, что? меня, во-первых, выбирают на конференции. Комф... На... На... Комф... — Мы комф... не говорим о формировании, мы говорим так о... я что о хочу сказать. Я подаю там, в УИК или в муниципальном свои документы, и меня получают, прежде чем перед выборами компании у нас проходит несколько заседаний, ставят перед нами задачи. И ставят всю, всю проблему, и, как говорится, и во время выборов, выборов у нас тоже проходит с. И уча уча права, так, и у нас дежурство, мы принимаем документы, и такого вот, что каждый как захотел, и вдруг раз, но человек такому не приводит. например, приводится да. пример прекрасно работающей комиссии. Я очень рада. Да, Спасибо. Мы считаемся на первом заседании УИИ. Ну, чисто мое мнение, конечно, это я выскажу кратенько. Я не считаю, что мы регламент регламенту Чисковой издательной комиссии. Более того, наоборот, я считаю, что нужно максимально упростить деятельность комиссии, максимально упростить действующее законодательство. У нас тема такая, кстати. Когда я пришел работать в Грузберком, закон об основных гарантиях был, ну, наверное, раз в шесть тоньше. И ничего, нормально, выборы проводили, это была брошюрка, вот Елена Николаевна Шуцкая здесь присутствующая, не даст соврать. Тонюсенькая брошюрка, и проводили выборы, и не было вот таких скандалов, все было хорошо, спокойно. И все действуют по закону. Когда мы регламентируем каждый шаг участковой избирательной комиссии, мы тем самым не повышаем гарантии законности выборов. Мы тем самым повышаем вероятность ошибок, формальных ошибок, когда комиссия по каким-то причинам может вот какую-то букву закона не исполнить. При этом, естественно, не фальсифицируя выборы. Ну, это мое мнение, оно может быть разным. А что да. Вот каждый шаг фиксирует. Что вы имеете в виду в Вот сначала комиссия делает то, потом другое. А если наоборот, то это незаконно. А вот да. Алексей может вам рассказать эту большую, жалобу, а что вот какие процедурные нарушения допускали участковые избирательные комиссии. Ну при подсете голосов, например. Да, я пожалуйста. Да. Ну, что я вам хочу сказать? Я согласилась бы с теми, кто высказывает мысли о, скажем так, неполезности широкой регламентации. Да? То есть, наверное, каждый шаг регламентировать не надо. Но я должна сказать, что практика деятельности вот этого состава участковых избирательных комиссий, который был избран в 2013 году оказывает, что далеко не всегда ситуация внутри комиссии вот столь радужно, сколь нам сейчас рассказали. Какой номер у вас вы? Ну, я, вот, я сейчас рассказала про муници... номер муници... муниципальное образование а, Волковское. Болковское. Я поняла, да. Волковское. Я, я... А, поняла. То есть это у нас вообще где-то далеко. Значит, не столь радужное. Как... А там тоже люди. Знаешь, прошли, не Пожалуйста, не надо перебивать. Хорошо, мы сейчас говорим об участковых избирательных комиссиях. Мы о них говорим. ИКМО – это немножко другая тема. Значит, далеко не так радужно. Во всяком случае, в значительном числе случаев, извините за тавтологию, например, те граждане, которые были введены в участковые избирательные комиссии по представлению партии «Яблоко», не были оповещены о первом заседании. Они не оповещались и о дальнейших заседаниях, если таковые были в межвыборный период. В некоторых случаях их оповещали таким образом, который не мог быть ими просто воспринят. Да? То есть, например, был звонок на какой-то совершенно неизвестный телефон. Мы в свое время поднимали эти вопросы и на заседании Горосберкома тоже, да? и вне заседания Горосберкома. Я думаю, что вот как раз наличие регламента могло бы упростить понимание людьми своих прав и обязанностей. Я, например, считаю, что правило это не то, что усложняет работу, это то, что упрощает работу. И там, где есть разумные правила, разумные, еще раз повторяю, люди легче ладят друг с другом, потому что они понимают, чего им друг от друга ждать. В связи с этим я поддерживаю саму идею наличия регламента и поддерживаю вот то мнение, которое было высказано о том, что этот регламент должен быть коротким, очень простым но устанавливающим определенные правила взаимодействия между членами участковой избирательной комиссии. Спасибо. спасибо. Вы вот вы сослались на один пример, что не оповещали ну, спасибо, членов привет. комиссии. Примеров были десятки. Хорошо, но суть одна. Не оповещали представителей комиссии от Яженка. Да? Скажите, пожалуйста, а разве у нас в законе не написано, что в обязательном порядке нужно оповещать всех членов? Отвечаю. Значит, понимаете, в чем дело? В законе, вот как правильно было сказано, написано общая норма, а регламент, да, если он принимается самой избирательной Ну как же общая норма? Там конкретная норма. Избирает. Да, там написано смс, по телефону, по электронной Повещается. почте, а там написано. Понятно, Ну, Дмитрий Валерьевич, мы и, понимаем и, с вами оба, о чем мы говорим, да, оба прекрасно понимаем. Речь идет о конкретной, не, не о комиссии участковых, а о неком комиссии. общественном явлении, да, а мы говорим о конкретной участковой комиссии, которая в силу своих специфических обстоятельств, да, вот где она находится, в каком районе города, кто в нее входит, она принимает для себя определенное решение, что, скажем, оповещение производится вот таким-то образом. То, что сейчас, между прочим, в действует, насколько я понимаю, и это как, никому значит, Для не... этого достаточно принять решение, а не регламент. Так, назовите это решение регламента, Круто. понимаете, и все дела. То есть регламент, который состоит из одного... Мы оповещаем смс-ками. Нет, нет, можно я, можно я закончу вообще? Вот я лично никого не перебивала. Значит, Дмитрий Владимирович, мы можем это... Понимаете, вот мы когда мы говорим регламент, все сразу представляют всем многостраничный документ. Нет. И, собственно говоря, докладчик об этом сказал. Это должна быть какая-то очень простая вещь. Кстати, вот эта очень простая вещь является действенным инструментом обучения членов комиссии. Потому что любой правовой акт, он носит еще информационный характер, не только регулирующий. Да? То есть человек, который этим правовым актом пользуется, он очень быстро осваивает это. И вот не хотелось бы никого обидеть, но я полагаю, что противодействие тому, чтобы эти нормы появлялись, как раз связано с тем, что вот как правильно сегодня было сказано на пленарном заседании, отсутствие информации и, скажем, плохой уровень компетенции, низкий уровень компетенции он способствует легкости управления. Что? Просто представьте себе день голосования. Комиссия участковая посчитала все. Как да какой да, день голосования? Ну вы понимаете, о чем мы с вами говорим. Дмитрий Валерьевич. Посчитал. Им нужно провести заседание, чтобы подписать протокол. Да. Когда председатель УИК берет телефон, начинает рассылать сидящим здесь же членам УИКа Салоевским. Ребята, мы сейчас начнем подписывать. Дмитрий Валерьевич, я Ребята, не хочу. В любом случае, не, не проводят они а Дмитрий... заседания. Межвыборный период нет у них. Есть, заседания. есть, почему же, нет? почему же нет? А вот, например, то, что сейчас говорилось о финансовом отчете. О каком финансовом отчете? О финансовом отчете? У а нас да, с вами были а представители УИК. Да. Скажите, пожалуйста, как часто проводило заседание УИК вне избирательной кампании? ни разу не ну, проводилось, если не было никаких, сдаём, э, никаких кадровых изменений. Ну, я хочу сказать, что на первом заседании да, у них это где-то за неделю, полторы да, до э, дня голосования, э, проводится заседание, где утверждается, это первое заседание, как правило, где утверждается график дежурств всей комиссии и способ помещения. Это да, на да, первом да, заседании класс, всегда прекрасный, есть под росписью. У нас пишут, как на сайте это выкладывается даже. На сайте УИСБ, как Ну, не знаю, вот у нас территориальная тики 13, курорт... Вот, я да, только об обращении Да, нет, вы Вот я задала вопрос, о а каких вы, вы говорите? Обращение школы. Он там я название. На нее написано, на экране. На экране. На экране. написано название. Дмитрий Валерьевич, мнения разделились. И сейчас, если еще выступит, все будет сказано. Либо да, либо, да, либо нет. Да. Я в свою очередь могу сказать, что э, в других субъектах Российской Федерации, мне приходится э, быть членом комиссии сообщественного голоса, везде территориальные избирательные комиссии при, э, принимают методические рекомендации, для работы участковых избирательных комиссий. И для того, чтобы их, э, в процессе так сказать, предвыборной кампании есть обучение, но вот этот минимум-минимуморный, о том, что выступать не больше трех минут, что вопросы задавать там в течение минуты, что оповещаем, вот мы в такой процедуре всегда есть. Они в действительности не будут считать ФЗ-67. Это предназначено что для это? членов самой нижней участковой избирательной комиссии. Если будет небольшой, маленький, процедурный, подчеркиваю, регламент, ничего это не испортит. Это прекрасно, это то, что в нем а написано? А, а содержание а очень простое. Способ принятия решения, народ уже не читает в ПСЖС, это мы с вами знаем, так сказать, количество камней в кувшин. Ну, способ сказать, камни в кувшин. Да? давайте не изговорим. Не, не я, я конкретно, Нет, мне со... интересно. Ну, я хочу сказать. создание, послушайте, создание рабочих групп, они все равно есть. Кто занимается, так сказать, а, есть, Да, -то. все равно листовки спускаются, а не кто-чего обязан, понимаете? Слава да. Валерьевна, у нет, вас выйдет Нет, нет вы, знаете, вы, знаете, вы, я хочу вопрос просто задать. А -а -а. вы вот сказали, что вы видели такие методические рекомендации. А вы видели, как они применяются, конкретно участковые комиссии на практике в этих регионах? Или вы только видели сами методические? Вы знаете, люди делятся на два класса, обучаемые и необучаемые. Если вы э, подберете в состав участковой избирательной комиссии людей, которые э, хотят соображать и могут соображать, тогда это да. Нет, а я другое я, я... Я... я спросила, вы конкретно видели, как эти да. методические рекомендации... просто Я видел председателя по... участкового комиссии, которые вообще не могли рассчитать голоса. Извините, я а не знаю, что мне не подчеркнули именно в регламент, а? что участковая комиссия по минуте там выступает. Я вот этот вопрос. Вот он не говорит, говорит по-другому, по что реалирует. Парламентская процедура ведения заседания, вот, которую а мы сейчас применяют, этого, извините, для этого нужны очень умные и знающие люди. А в участковых избирательных комиссий все люди от земли. Им надо хоть немножко знаний давать. Лада можно ответить на ваш вопрос? Да, да. Я видела в области, я была на выборах в Рыбинске в участковой комиссии. Я задала вопрос, который меня сильно волновал, как, насколько прозрачно у них финансирование. И мне члены комиссии сказали, что абсолютно прозрачно они знают количество денег на начало избирательной кампании в УИК, и они знают все, кто, кому, сколько и за что. У них абсолютно мирно это происходит. Если этот вопрос задать любому члену комиссии, почти любом члену участковой избирательной комиссии в нашем городе, он максимум, что он знает свою сумму. Никаких решений о том, как мы тратим деньги, на что и в какой зависимости, он не видит вообще. И никогда не видит финансового отчета. Непрозрачность позволяет делать все что угодно с деньгами. И соответственно, не, э, отсутствие рэперных заседаний позволяет их не проводить, потому что нигде это точно не сказано. Например, в Адмиралтейском районе у нас в большом количестве комиссий не проводилось первое заседание, а если обратиться в суд и сказать, что его не было, то будут принесены бумаги о том, что оно проводилось. И это тупиковый эффект. Мы знаем людей, которые не обещали вообще в этих заседаниях. Но суд принимает вот такие вот бумажки, как доказательства, что они будут. Можно, я, можно, я, ответить, знаю, да? можно ответить? Можно во ответить. Во-первых, написано в федеральном законе о том, что секретарь оповещает о заседаниях. Да? Да. Это да. раз. А во-вторых, представители партии, которые пришли в 2013 году, дали свои телефоны, и потом председатель лично комиссии да. начинает их искать. Да. Телефон поменялся, да. да. и сам член комиссии, поменяв телефон или поменяв место жительства, он не бежит. Председатель, хотя он подписал, потому что он не принимал рекламу, да не чувствует никакой ответственности. Почему реклама? Он подписал, не делайте изменений в своем согласии, быть членом комиссии. А он пишет внизу, обязуясь во всех изменениях сообщать и так далее. Я Если он понимаешь. это не делает, где председателю либо секретарю искать его? Мы обращаемся, мы обращаемся как территориальной комиссии в партии и говорим где ваши люди, нам нужно... А мы сказать, куда вы обращаетесь. А а, я вот, как представитель партии, ни одного такого обращения от Тика не видела. Хотя на словах, да, очень часто говорят, а право, ваши люди такие, сякие, разные такие. Список, а почему да, мы должны искать, в а А на этом у нас я писала официально по электронной почте с просьбой помочь с обеспечением явки людей на обучение. Я отправляла, открыть сайт партии Речь идет не о помощи, а речь идет о том, что кого-то не могут найти. о да, уважаемые коллеги, хорошо закрываем эту дискуссию. Это очень интересно действительно насчет регламента УИК. Я думаю, что нам нужно дать полную правовую свободу УИКам, сказать: хотите, принимайте, если вам больше делать нечего. Не хотите, не принимайте. А это да. И но ну, мы переходим к э, второму вопросу.